Поток творчества это единый мощный поток, который распространяет себя в этом мире. Для того, чтобы здесь проявляться в качестве результативности, он разлагает себя на поток любви и поток знаний, он условно здесь находится в состоянии 50 на 50. Условно. Каждый из них, в свою очередь, разлагает себя также дважды поток удачи и поток власти. Поток удачи и поток власти. Точно так же, как любовь и знания диаметрально противоположны друг другу, и, как правило, в одной голове они не совмещаются. Точно так же, как и поток удачи и власти в одной голове не совмещаются. Это диаметрально противоположные потоки, потому что совершенно диаметрально противоположные психика. Психика, построение психики самого человека. Человек удачи живет, не задумываясь о причинах и следствиях. Какова особенность сознание. Человек в власти задумывается постоянно о причинах и следствиях. Ибо с противоположной структурой сознания поток не удержать. Поток удачи не войдет в жестко структурированное сознание, поток власти не удержится в сознании. Ваша система тоже будет питаться каким-то потоком, потому что вся система будет поддерживать всю структуру вашей личности и, следовательно, ту самую психику. Ваша система будет обязательно питаться каким-то определенным потоком. Прежде всего этот поток нужен для тела системы, уже не для живого, а для тела системы. он будет помогать добывать два нижних потока, которые мы уже прошли это деньги и здоровье. Условно говоря, это тот самый универсальный материал, из которого можно, Преобразить, сделать любой поток, поток удачи или поток власти, заходящий в сознание человека как через некий фильтр, как через некий сепаратор на выходе выдают удобоваримую энергию в этом мире. Энергию, которая способна быть воспринимаема другими системами, другими эгрегориальными структурами или людьми, носителями эгрегориального потенциала. И именно эта воспринимаемость притягивает к вам либо поток денег, либо поток здоровья, либо и то, и другое, если вам в этом есть необходимость. И у каждого, что называется, свой сырец. Вот поток удачи и поток власти это сырец, с которого можно сделать все, что угодно. По крайней мере, два нижних точек. Понятно Ваша система обязательно будет тяготеть к питанию какому-то определенному потоку. Причины мы будем обсуждать в следующую сессию. А сейчас вы должны выяснить, на каком движке в лучшей степени работает ваша система. И эффектом того, что система работает именно на том движке, который мы в нее запускали, то есть либо поток удачи, либо поток власти будет автоматически сразу появление двух нижних авторов, то есть и деньги, и здоровья, если поток запущен в систему правильно. Поток удачи дает деньги или здоровье, или не дает, наоборот все отрезается. Напротив, поток власти дает деньги и здоровье, или напротив все отрезается. Если он дает, значит это поток для вашей системы. Если он собираетесь, что категорически неприемлемы, вы должны об этом знать. Прежде всего это даст вам понимание, с какими богами ваша система коннектится, то есть с какими богами она совмещена. Потому что поток силы, напоминаю, выше удачи, власть и выше мы получаем только от богов. И недаром в практике мифологической, оккультной практики, боги, распределяющие этими поток, называются боги-покровители, потому что воздействуют они уже не на группы людей, они воздействуют на конкретных персон, конкретно выдавая либо поток удачи, который находится в их ведомстве, либо поток власти, который находится в их ведомстве. И каждый бог-покровитель этого уровня, существующий на этом уровне, он, как правило, может одарить каким-то конкретным потоком, либо удачей, либо властью, никогда и тем, и другим. И никогда и тем, и другим. Они не самостоятельные лица в этом, в этом мире, потому что над ними находятся более высокие структуры, которые и направляют их куда-то совершить определенные деяния в этом мире. То есть найти человека, доверить его потоком, этот человек становится носителем потоков, когда выполняет в этом мире какую-то определенную миссию. И эта миссия зависит от потока. Поток власти позволяет управлять большими группами людей, а поток удачи позволяет быть быстрее, чем все остальные. То есть он приводит тебя в нужную точку, позволяет достичь определенного результата быстрее, чем, например, человек через 20 лет должен совершить какой-то поступок, который у него в кармической его истории предписано, в его судьбе это предписано. И у него будет с ним обязательно удача до в какой-то определенной степени, которая обязана обеспечить ему дохождение до, этого самого, до этой самой точки пространства, в которой он обязан выполнить какую-то задачу, например. А значит, соответственно, его удача будет беречь его от гибели, от смерти, от болезней, которые несут в себе, не обратила понятно? Но выполнил он эту свою миссию, и его поддерживать уже нет нужны. И тогда люди говорят, удачи от меня, от меня". А тут удачи это тот самый ветер, который доводит тебя, который тебе всегда покинует, который позволяет тебе препятствия обойти, который брызгами тебя надеет, когда тебе нужно, да, который в нужное время, в нужном месте будет тебе способствовать, чтобы ты дошел до той ключевой точки, где ты должен быть. Этот поток есть не у всех, он есть действительно только у очень ключевых фигур, на которых возложена какая-то непременная миссия. Причем эта миссия возлагается не обязательно по факту рождения, Это может быть просто карты таким образом сложились, обеты человек какие-то принес, эти обеты он должен выполнить в определенное время, потому что эти обеты уже вписаны в каждый театр. То есть не противорождение, например, да, у, него, у него возникает миссия а в тот момент, когда он, например берет какой-то гейс, берет какой-то обед. Понятно я да. Вообще, как правило, система строит себя таким образом, чтобы на человека, на конкретного отдельного человека, особо не полагаться. Человек существо слабое, подлое, абсолютно ненадежное, абсолютно ненадежное. Особенно находящиеся под христианским эгрегором, так вот и думают, как бы согрешите с Ну так, чтобы можно было бы согрешить, но наказания за это нет. Вот. Поэтому зная психику вереного заботам в богов народа населения, боги не очень не особо-то на человека и рассчитывают, но есть определенный индивид. Либо в качестве эксперимента у человека то -э миссия и смотрится, каким образом этот эксперимент может пройти, либо действительно берет самостоятельно на себя определенные действия, которые удачно вписываются в будущее полотной реальности, либо проводится просто какой-то эксперимент над определенной человеческой особью, с определенной человеческой судьбой, а как он это все преодолеть. Значит, соответственно, если человека выделяют таким вот взглядом боги, то они наделяют его и помощником, то есть тем духом демоном, как раньше называли, духом покровителем и ангелом, как называют в христианстве, да, и христиане. Ошибочно полагают, что Ангелы есть у всех, так вот я не у всех, а только определенных определенных миссию. Собственно говоря, в любых других системах дух покровителей есть только те, кто наделены определенные, определенные задачи, чтобы индивидуально вели человеку. Ну, сама подумала. Так говорят, поэтому все да, говорят. Изучайте этот мир, и тогда не придется верить в масло. Просто наблюдается. Итак, продолжим. Хранители, обережники, наделяющие удачей или властью, есть не у всех людей, а только лишь у определенных, у которых есть задача в этом мире. И силы заинтересованы, чтобы индивид эту задачу выполнить. Наши с вами удача, можно так сказать, да, в том, что подобной миссии человек, как уже было сказано, обладает не от рождения, он может приобрести ее в течение жизни. И методы достаточно известны, методы мы с вами уже изучаем. Установление контакта со своим богом, взять определенную обязательность, то есть заключить с ним договор в котором вы будете заинтересованы не только вы, но и он. В этом случае сторона заинтересованная в этого договора непременно приставит к вам наблюдающего. Вот этот наблюдающий и есть тот самый андер, хранитель и прочее, которого задача не охранять вашу, вашу тушку и ваши не очень умные мозги, а проконтролировать, чтобы вы свою задачу все таки выполнили. И дотащили свою тушку вместе с не очень умными мозгами до той точки пространства времени, где она должна проявить себя в том контексте, в котором вы сами взяли на себя определенные обязательства. Грубо, наверное, понятно объясняет. И выдается подобный поток вместе с оберегающим ее, не потому что человек такой у прекрасный, не потому что у него такие великолепные глаза. Или не потому, что он еще там какой-то, а потому что на него рассчитывают, всего лишь, на него рассчитывают. Причем рассчитывают на него в каком угодно контексте, что он через 20 лет подаст милостыню какому-нибудь бомжу Ивановичу, а этот бомж Иванович не умрет с голоду, а подойдет к выброшенного выброшенному пианине, выброшенной на помойку и что-то там такое вспомнит из своего консерваторского прошлого, и что-то такое удивительным образом сыграет, а это удивительным образом произведение снимут на видеокамеру и потом опубликуют в интернете, на ютубе, на фейсбуке и так далее. И кто-то, увидев этот кадр, изменит свою жизнь, переменит свое мировоззрение, а может быть не кто-то, а целая группа людей и так далее, и так далее. вот такая вот многоходовка делается исключительно для того, чтобы достичь какого-то определенного результата, а не для того, чтобы довести себя от момента рождения до могилы, желательно здравоте, здрав здрав да, потому что это никому не нужно. Индивид как личность никого не интересует. Богов не интересует человек, их интересует человечество. Но помните, это предмет их интересов не человек. Человечество. И мы с вами сейчас уходим на тот уровень, когда нам придется убеждаться в этой нехитрой истине, Все сильнее и сильнее. Если вы желаете оставаться, пребывать в иллюзиях, вот вот, лучше, конечно, наше занятие не ходить. Вы не потеряете веру в идеальность и непогрешимость богов или бога которого вы говорите Ладно, вернемся дальше. Итак, поток удачи это поток силы, который достается не всем. он достается индивидуальным человеком. Им можно обладать от рождения, им можно быть награжденным, его можно взять по договору. Но точно так же его можно и потерять. Если найдется тот, кто согласится выполнить этот договор он лучше, чем ты. Потом говорят, у меня украли удачу. Ее не украли, ее просто переманили, как купцы переманивают друг у друга выгодный контракт. Чего нет, это всего лишь работа. Носитель потока удачи выполняет определенную работу, даже ее в об этом не знает. Понятно объяснила? Хорошо. Ну ладно. А для того, чтобы разобраться, есть ли у вас право или был ли когда-то правный поток удачи, и знаете ли вы, что это такое, давайте в первую очередь попробуем подумать над следующими простыми вопросами. Просто вспоминать свою жизнь, потом зайдем в медитацию, будем вспоминать тщательно. Итак, есть ли у вас сферы жизни, где вы действительно удачны? Ну, деньги, там, например, здоровье, личная жизнь, бизнес, отношения с людьми. То есть есть какие-то сферы жизни, которые уж не совсем правы. Правда? Может быть, там мы обнаружим поток удачи, входящий именно в эту зону вашей системы. Вот давайте об этом подумаем. Есть ли так, что называется, Бог бережет мир? От чего? В каких ситуациях? Бережь, денежь, болезни. То, что у всех не получается, у вас получается. Все болезни, гриппом, эпидемии вы не. Все теряют деньги во время кризиса, а вы как-то не успеваете за день до того, как-то очень удачно купить доллары. Или напротив, именно за день до того, как-то с дуром их продать. Или он вот с мужчинами всегда везет, всегда везет. Идете с приятницами на, на, на, на дискотеку, все знакомятся, да, у всех романы неудачные, у у вас вы как-то умудряетесь выбрать того, кто обеспечивает вам да, удачный роман, то есть без, без катастроф жизни и так далее. То есть подумайте, в какой, в какой сфере жизни у вас однозначно она есть, или по крайней мере была, пока вы не утеряли, пока мы будем продолжать. Потому что поток удачи тема достаточно интересная для нас. Очень важно, какой поток будет усиливать реализацию вашей системы, то есть реализацию пространства целей. И очень хорошо, когда действительно такие вещи, как деньги и здоровье находятся в инструментах в живом пространстве, да? а потоки сил типа удачи или власти начинают питать тело системы. Тогда по иерархии они уже могут туда войти. Но если Поток денег, например, находится у вас в телесистему и такая метка, как деньги находятся у вас в теле то поток удачи или власти должен находиться в ядре, согласно правилу иерархии. Они могут с ним находиться на одном уровне, потому что потоки иерархичны. Вот это вот запомните, да понятно объяснил еще разок? Еще разок, потоки иерархичны. Видите вот иерархию? То есть деньги и здоровье мы можем приравнять в нашем ментальном пространстве это допустимо. То есть они находятся на одном уровне, но между ними знак равно не ставьте. Просто не ставьте. Поставьте приблизительно. Уже будет легче, знаешь, такое волнистое допущение. Там друг друг другу, но не одно и то же. Уже вам будет значительно легче. пространства. Что-то да, что-то в этом роде. Приблизительно. Поток удачи или поток власти тоже не может находиться у вас в качестве инструмента, если вы им не обладаете, а вы им не обладаете. Им обладают только боги, не впадайте в иллюзию. Они вас могут не делить, точно так же могут и лишить, как только вы выполняете или, понятно, что не выполняете какую-то определенную задачу. Потому что свобода воли все-таки по-прежнему есть у человека. Лишить ее никто не имеет права, только если в случае вы сам от нее не отказываетесь, от этой свободы воли. Значит, соответственно, если поток денег и здоровья у вас находится в живом пространстве, поток удачи и поток власти либо-либо может зайти в тело системы и усиливать ваши цели, то есть усиливать реализацию ваших целей. Но если поток денег или здоровья у вас находится в теле системы, то есть в пространстве целей, то поток удачи и поток власти могут находиться только уровнем выше. Вы, это должно быть в смысле ядра, находящегося в вашей системе. Живу ради власти или живу ради удачи, и только ради этого, и больше ничего. А верхних потоков тогда мы речи вообще не ведем. То есть просто не ведем, они в систему не заходят в чистом виде вообще никак. Но если поток удачи и поток власти заходит в тело, систему, значит в ядро что-то, либо любовь, либо знание найдут обязательно. А это говорит уже о магической системе, то есть системе, которая может развиваться как магическая. Почему же Нахождение потока денег, например, да, и метки денег в теле системы не даст вам возможности развиваться магически. По одной простой причине. Наличие метки денег в теле системы делает человека принадлежащим купеческой касте. А любое магическое развитие начинается с касты воинов. А это значит, деньги должны находиться где? В живом пространстве. Простая математика. Законы иерархии не И Иерархию потоков нарушать нельзя. Нельзя ввести, например, поток удачи и поток власти одновременно в тело. Они этого не потерпят. Нельзя ввести поток любви и поток власти, например, одновременно на уровень того же ядра. Они этого не потерпят. Они говорят, мы иерархичны. Поток любви выше потока власти. А у тебя в системе они находятся на одном уровне. Это нарушение закона. Твоя система не имеет права функционировать. И она будет убита сразу. Сначала персональный эгрегор, а потом и носитель поврежден сильно, покусен. Я понятно объясняю? Или еще разок. Еще разок. Для третьего раза, для полировки. Да? Система иерархична. Ядро, тело, живое, мертвое. Потоки силы иерархичны. Творчество. Любовь, знания, удача, власть, деньги, здоровье. Это иерархия не случайна. И там, и там она должна соблюдаться. Значит, иерархия на иерархию должна быть наложена. И нарушать ее нельзя. Если вы вводите какой-то поток из предложенного на определенный уровень системы, то выше могут находиться только потоки выше лежащие Понятно? А ниже, соответственно, ниже лежащие и нарушать это, Боже вас сохранит. Мы танцуем от нижних потоков, чтобы понять, на каком они у вас уровне находятся, чтобы точно не ошибиться с теми потоками, которые вы будете выводить в свою систему. Если деньги и здоровье находятся у вас на уровне тела системы, в него не могут войти высшие потоки любви и знаний они просто не будут восприемлемы вашим сознанием. Вы не сможете взять весь поток любви и весь поток знаний абсолютно. А эти потоки никогда не допустят, чтобы вы брали по чуть-чуть. Он говорит, либо, либо, потому что эти потоки судьбоносные, они творят здесь реальность. Значит, соответственно, они могут войти только в магическое сознание, сознание, освобожденное от условности, сознание, освобожденное от ограничений. Это я возьму, это я возьму только на этих условиях, это я подумаю, как применить, может, вообще никак не буду и так далее. Никакой поток не согласится на такие требования. И тот, кто изучал Тар, знает это превосходно. Поток либо есть, либо нет. Либо он входит на процентов, либо он не входит вообще. С деньгами и со здоровьем там возможно. Чуть-чуть денег, чуть-чуть здоровья это все инструментарий, который нужен для выживаемости в этом мире. Но начиная с уровня удачи и власти, мы уже работаем с уровнем высших сил, горных сил, высших духовных сущностей, как сказали бы в, в том же самом христианстве. Да? Или как мы. В выражаемся богов-покровителей, те, которые покровительствуют непосредственно человеку и ведут его от точки А в точку Б, с одной единственной, единственной целью, чтобы он без толочь в этой точке Б все таки когда-нибудь оказался. А не свернул по дороге, не потерял карты и так далее. Что нам, особенно нам, славянам, очень сильно свойственно заблудиться где-нибудь по дороге, потому что много всего интересного вокруг. Конечно, у человека, идущего по дионисийскому пути, по фебовскому пути, ей будут свои предпочтения. Как то? Человек дионисийского пути будет в большей степени искать себе поток удачи, потому что это способствует развитию его психики, того самого опытного пути, которому он идет, И человек, идущий на потоке феба, он будет искать Власть, потому что власть ему нужна для реализации своей собственной внутренней задачи. Здесь, что называется, совпадение интересов. Но бывают и исключения. И эти исключения мы с вами обсудим на следующем занятии. Построение своей системы для вас сейчас очень важно, для того, чтобы вы эффективно и правильно улавливали потоки. И самое главное, обучали себя на уровне этих потоков. Обучали свое сознание, обучали свой разум. То есть развивались кастово, магически и так далее, и так далее, и так далее, для тягивали свое сознание до того уровня, который вам необходим, который вы ставите перед собой. Ради чего живет ваша система. Ради чего? Два первых потока, которые мы с вами изучили, поток денег и поток здоровья, занимают определенную позицию в вашей системе, и вы должны видеть какую. не надо лукавить, надо ставить ее именно там, где она нужна. Все может измениться, и деньги из цели превратятся в инструмент в тот момент, когда они у вас появятся, появятся именно в том количестве, в той, с той степенью стабильности и с теми инструментами, которые вы подводите. А сейчас мы говорим о, о, о потоках, которые вам будут помогать достигать тех эффектов, которые вам нужны. Первый, который мы изучаем, это поток удачи. Так вопрос был задан на перерыв достаточно Простой. Пусть ли вы выберете те области своей жизни, которые по удачливы однозначно? Есть ли у вас такое? Есть? Том, а ну ставлю. Посмотрим, -то временно, раз. Временно, кусками то То есть временами или в сферах жизни? Вот от чего зависит ваша удача? От природной цикличности, от целей, которых вы направляете, которые вы формируете в своем сознании. Вот на четвертом курсе был такой семинар, принцип формирования событий. Я очень надеюсь, что вы с ним знакомы. Вот там как раз этот вопрос обсуждали очень подробно. Если вы до сих пор не знакомы с этим семенам, то мне стоит такое выразить сожаление. Потому что там как раз этот вопрос собственной удачливости, собственной успешности мы разбираем очень подробно. Я вам сильно рекомендую за эту неделю, которую мы с вами будем изучать этот поток, хорошо ознакомиться с этим семинаром. Если не пройти его полностью, то по крайней мере составить впечатление о собственной удаче, исходя из методики и темы сложенных Итак. Удача ⁇ это та путеводная нить Ариады, которая ведет лично вас. Не всех. Удача не распространяется на всех. Она ведет лично вас. Она может быть связана с цикличностью времени, но скорее всего она будет связана с направлением жизни. То есть с той сферой жизни, куда вы вкладываете свое время. И вложение этого времени является с точки зрения вашей судьбы. А точнее... Силы, которая вас ведет самым эффективным, потому что результат с точки зрения этой силы вы должны получать именно там, в этой сфере жизни. Например, везет в личной жизни, но не везет в бизнес. Это о чем говорит? Это говорит о том, что удача будет распространяться на вашу личную жизнь, на сферу отношений, на семью, на деторождение или еще на какие-то аспекты, связанные с межличностными контактами, но ни в коем случае не на процесс добычи и распространения денег. Или напротив, вам очень везет в деньгах, в деньгах. То есть вы зарабатываете хорошо, и в лотерею выигрываете деньги, что называется, сами текут. Но вот в личной жизни полная, полная катастрофа. Как только свяжетесь с каким-нибудь человеком, с мне сказать, сразу идет потеря и здоровье, и денег, и вообще всего остального резкий отток, как наказание какое-то. Потом говорят, сглазили меня рады вообще все. Но как только ты расстаешься с этим индивидом, сразу все, все, все очень резко восстановится. И напротив тебе очень везет в учебе, пока ты учишься, у тебя все хорошо. Но как только ты говоришь, ну, английский я знаю, посмотрит телевизор, дом 2, например, хорошая передача. Диска. Посмотрим дискари. Это вроде как интигерку. Не будем учиться. Будем смотреть, что другие выучили. Сразу начинается опять полная катастрофа, Есть некие механизмы, которые привлекают удачу в вашу сторону. Вы что-то сейчас делаете очень правильно. Ну, например, когда ходите в спортзал, и деньги и здоровье есть. Как только спортзал кидаем, не денег, и здоровье Вот общаюсь с Машей, да, вот все хорошо. Как только с Машей в контра, все плохо. Или напротив, пока с Машей не общаюсь, все хорошо. И так далее. Анализ здесь нужен в своей собственной жизни. Анализ. Те, кто желает изучать магическое мастерство, такие причины следственные связи должны знать за собой абсолютно. Поэтому моё вам домашнее задание, кто не знаком с семинаром в принципе формирования событий, у нас двух частей состоит. В Минске шел неоднократно есть на дисках, изучить его, потому что без него он будет достаточно сложно разобраться со своей задачей.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 А это анализ уже событий, связанных с этой областью. Что же это этот принцип такой? А вот это как раз то, о чем я говорю. Если поступают так-то, удача есть. Если поступают иначе, удачи нет. И здесь нужен тоже математический анализ, потому что на этом уровне начинается уже математика, не только чувствование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 закономерности, связанные с договором с определенными силами. Понятно? Я думаю, очень несложно вычислить, если вы возьмете, просто проанализируйте свою жизнь. Вообще вы должны были сейчас делать медитацию на эту тему, на тему вашей удачливости. Но если вы историю жизни своей, где вы были удачливы, не вспоминаете, то медитация будет, конечно, будет пустая. Поэтому подумайте. Следует, следует также задать себе... Это, перв, это первые были два вопроса, которые мы себе задаем. Еще раз. Да? В чем я удачлив на самом деле? Раз. Да? И в чем принцип моей удачи? Третий вопрос, который нужно себе задать, это а, особенность удачи. Может быть, это удача родовая? Ну, например... В личной жизни везло всем женщинам в нашем роду, Или в бизнесе везло всем женщинам, или все семьи везет в бизнес. Или здоровьем обладают абсолютно все. Все, никто не боится. И так далее.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 как бы дотягивая вас до определенного момента всю линию крови, потому что возможно в этой линии крови через 5-10 поколений должен появиться некто, чье появление запрограммировано. Значит всю линию крови надо определенным способом беречь. Понятно это? Да? То есть выявить, если удача есть, да, то по какому принципу она распространяется и не является ли это удача родовой. Если она родовой не является, значит она ваша личная, персональная, слуга, индивидуальная.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 Квартиру, машину, дачу, укарач, это раз. Дальше, пункт два поехали. Да? Ну, поверьте, с богами такого не бывает. Боги играют в числавию людей без играющих тщеславей людей, знают, что человек тщеславен до крайности, считает, что он в этом мире один единственный как такой самсусан. И что кроме него просто вот больше в этом мире никого нет. И там если не он, то он нигде не освятится, абсолютно нет. ни в одном месте.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 встаете до рассвета. Вот как встаете до рассвета, все получается. Как проспали, все не получается. Это закономерность. И эту закономерность вы за собой должны знать. Значит, соответственно, достаточно выполнить это ритуальное действие и тем самым привлечь себе себе поток удачи. А привлечай, привлечай, привлечай, в общем, пригнав в свою систему, вы уже начинаете трансформировать его как в поток денег, так и в поток здоровья. Понятно объяснить?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 Точно? Запомните. Запомните Чем меньше и люди, тем больше магии. Соответственно, ответить на четвертый вопрос, как этот принцип описывает вашего Бога и составив полную картину его личности, так как это описывается в мифах или хотя бы в пантеон, вычислить пантеон, очень просто будет ответить на пятый вопрос связанных с потоком удачи. По какому принципу нужно жить, чтобы быть удачливым? Это все мы в свое время обсуждали на принципе формирования событий. Сейчас вы должны будете просто это приложить к своей собственной системе. Когда мы с вами изучали на четвертом курсе кармическое тело и конкретно этот семинар принцип формирования событий, мы пока не говорили о системе, мы просто говорили о явлении. Вот такое явление влияет на вашу судьбу. А теперь вы должны понимать, почему такое явление влияет на вашу судьбу. Потому что между потоками сил и каузальным телом находится прослойка тела Гутиана, в котором есть система. Система-преобразователь одного потока силы, в нужные вам потоки, поток денег и поток здоровья. Ваш персональный эгрегор предназначен для того, чтобы реализовывать ваши социальные нужды. Если бы мы не жили в эгрегориальной среде, вам не нужен был бы персональный эгрегор. Зачем Не нужен. мы живем в эгрегориальной среде, значит вам нужен нормальный инструмент взаимодействия с эгрегориальным миром и добыча отсюда тех ресурсов, которые обладают эгрегориальный мир, а конкретно поток денег и поток здоровья. Если поток удачи показан вашему сознанию для реализации целей, значит, соответственно, вы его сразу почувствуете и пробудите и деньги, и здоровье. Мы сейчас через медитацию попробуем это активировать. И для этого мне нужно ваши воспоминания. Хотя бы несколько эпизодов, когда вы были удачливы, Сейчас активировать эту кармическую цепочку, кармическую предопределенность, чтобы приблизиться к этому каналу, чтобы еще раз его притянуть в ваше сознание, чтобы в этой неделе вы жили в потоке удачи и точно определили, нужен вам этот поток для системы или не нужен. Удовлетворяет он ваше ядро или не удовлетворяет, а это проявится в реале, проявится появлением двух дополнительных потоков, потоком денег и потоком здоровья. Понятно объясним, Они как лакмусовая бумажка, они как реализатор, как, как показатель, тот поток вы взяли в свою систему или не тот. Что вам нужно, поток удачи или поток власти, на чем, на каком топливе в большей степени будет функционировать ваша система? И эти пять вопросов очень важны вам для осознания. Потому что эти же пять вопросов у нас перейдут и на поток власти, только немножко в другом контексте. Вместо удачи мы напишем власть, да? есть имею власть. Вместо удачи мы напишем власть, тут все будет то же самое. Понятно? У кого нет воспоминания об удаче, не об успехе. Успех это результат долгих трудов, и ты получаешь результат, прикладывая собственные силы. А здесь, что называется, волна принесла, вот повернул не направо, а налево да, и избежал аварии. Не хотел ходить в магазин, но зашел да, и встретил там человека, которого давно искал. И так далее. То есть маленькие эпизодики. Хотя бы их вспомнить, он просто сейчас активирует метку удачи вести должны Здесь надо искать закономерность, смотри, удача, она, она очень быстрая. Это, это волна, это ветер, который дует И он так тебя подталкивает, пойти в другом направлении, только ты не можешь не дает пойти, и за счет этого потом... Значит, он разворачивает тебя в другом направлении. Это тоже удача как разворот, не, да, дать, совершить, не да. дать совершить неправильный поступок. Да. Да, да. То есть в каком направлении он разворачивает, в данном случае не неподчинение. Да. Да? Вот вспоминай все эпизоды жизни, когда ты не подчинял. То есть я в мозгах уже подчинилась, я уже решила, ладно, хорошо, ребята. тебя будет. удержали от реального действия, да. которое выносило бы, бы необратимый характер. Да. Да. То есть Вспоминай все ситуации, когда ты не подчинял. Это удача. Да? Это будет удача.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 Ну что, коллеги, потянулась ниточка понимания или память, настолько закрывает от вас все события вашей жизни и оставляет только хреновые для невозможности. Хорошие есть, ну вот удача обычно нас всегда воспринимается с хорошими событиями, никогда да? с плохими. Мы говорим, вот я порвала колочь, какая удача. Не было такого? Да, обычно связано с приобретением, с привлечением чего-то, с реализацией мечтания. Да? По-другому мы удачу не воспринимаем, действительно. Там, где созидание есть, там чувствуется воля богов. Ну так как? Вот этим, господа хорошие и дамы милые, вы, вы займете в течение этой недели выявить принцип, переложить его на любую ситуацию вашей жизни в сайте контроля. Сразу понять, как и в каком объеме вы можете применять удачу для своей системы. Опять же, показатель. Да? Если вам удача для системы нужна, то сразу у вас пойдут и деньги, и здоровье. Если вам удача для системы не нужна, то использование этого принципа он будет давать вам быстроту, скорость, ловкость, возможно, моральное удовлетворение, но и денег, и здоровье он вам не даст ли еще То есть удача иногда нужна просто для облегчения, для, чтобы срезать уголочек, что называется, пути. Да? Это еще не конечная точка пути, это всего лишь срезать уголочек. Потому что потом придется опять ехать традиционным путем. Просто иногда бывают обстоятельства, когда нужна передышка. Очень сильно нужна передышка. И тогда поток удачи, что называется, дает вам дополнительный движок. Вы можете на этом куске экономить свои силы, это еще не результат, вы еще к результату не приходите. Но это дает вам форум, форму перед всеми остальными. Результат это когда вы получаете деньги и здоровье. И вот на потоке власти там удача по сути не нужна, то есть вы получите деньги и здоровье только лишь проявляя реализовывая принципы власти. А на потоке удачи, соответственно, вы ни денег, ни здоровья не получите, вы получите вы получите передышку. Даже если этот поток не нужен вам в чистом виде для системы во всем объеме, чтобы дать движок телу вашей системы, он все равно должен у вас быть хотя бы как инструмент в каком-нибудь объеме, чтобы иногда-иногда его включать как присадку, там не знаю, в топливо, да? чтобы он вам помогал, немножечко побыстрее двигаться. Он не даст вам результат, но это просто подспорье. Это в том случае, если это не ваш поток не для системы, но если это ваш поток для системы, то оно попрет моментально. Вы сразу видите, если вы правильно ухватили принцип удачи и применили его к ситуации, к любой, эта ситуация даст вам и деньги, и здоровье. Понятно объяснено? То есть даже если вы от нее совершенно этого не ожидаете. Пошел с девушками-приятельницами попить пиво в субботу. Да, у нас девичник, такой, положил на эту ситуацию принцип своей удачи. И эта ситуация вдруг совершенно неожиданно выдает вам и деньги, и здоровье. Да, то есть встречаетесь с каким-нибудь приятным молодым человеком, и в то же самое время там, не знаю, под столом кошелек находите, ничего Или работу выгодна или еще чего-нибудь, я не знаю всех возможностей системы, таким образом вам подсунуть и то и другое, любым способом. Магия, она да? безраздельна. Итак, задачи, домашнее задание, пожалуйста. Ответы на все пять вопросов. Думать над ними, понимать, размышлять и работать на технику и принципы формирования событий. Он есть на диске, он достаточно подробно описан в книге. Так что, пожалуйста, весь материал у вас есть. Проявить принцип удачи и постараться положить его на любые другие ситуации в течение реальной жизни, посмотреть на результат. В любом случае, как только вот сейчас вы его активировали.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 За чувствование возвращаемся на второй курс, там чувствование, хоть обчувствуетесь, здесь, пожалуйста, думаем, понимаем, осознаем, делаем выводы, чему и учились, надеюсь, не забыли навыки третьего, четвертого и пятого курса. Значит, соответственно, вам нужен вывод, принцип. Исходя из этого принципа вычисляется то ствол. По крайней мере, как минимум пантеон. И прознав два первых потока удачи и власти, в этот путь уже должен быть тебе зашиблен и Потому что если вы этого не сделаете ни на удачи власти, ни на любви и знаниях, то на следующем в седьмом курсе вообще делать нечего. Потому что там уже работается конкретно со своим каналом, конкретно со своим бижустротом. Понятно? Но по плану, это я вам его дам радостная Разумеется, если вы хороший результат на шестом покажете. Понятно. Нужно стараться. Надеюсь. Ну, с вами тогда все проще значительно. вы уже свои определили по счастью, еще в Купадоке, А вот со всеми остальными коллеги будем трудиться. Будем трудиться. Это прежде всего на вам. Надо. Поверьте, еще раз. Это не вас больше, никому не надо. Это услышьте меня и поймите. Это не надо вам, это не надо вообще никак. Ни я за вас не буду выполнять эту работу, тем более. Они <свят> тоже не будут. <свят> Нет, не захотят. И не прибывайте в Итак, пять вопросов. Ответы на каждый из них. По возможности на первые три хотя бы, все остальное оставляем еще для вашего разрешения. На эти же самые пять вопросов будем отвечать на следующем потоках Запомните, эти потоки, если они ваши, результативные для вашей системы, обязательно должны давать деньги и здоровье, хотя бы что-нибудь одно, Но вообще в идеале оба два. Иерархия потоков соблюдаем, если поток денег и поток здоровья вместе с их ключами находятся не в живом пространстве, а выше, то соответственно эти потоки являются потолком ваших возможностей тоже полный, да? Но если они находятся в живом пространстве, значит мы понимаем эти потоки, которые мы сейчас изучаем, вам нужны для тела системы. Не для ядра, не для живого. Для тела системы. Для чего нужны эти потоки? Для цели положения. Молодцы, правильно. То есть для того, чтобы реализовать ваши цели побыстрее и эффективнее. То есть вы получаете некую форму, очень серьезную, очень приличную форму по отношению к всем остальным, бегущим в этом же самом направлении. Вы, у вас есть шанс оказаться быстрее.